А Герасимов, который с мужчинами ничего не смог сделать, переключился на женщин. Много дверью тыщил? Так не должно быть. Он тебя прикасался к тебе Да. Но когда они против женщин пошли, а кто вас снимает? Вас никто не снимает. Вот как вы папку да. двигаете, вы также можете бронежилет подвинуть. Вы к женщине зачем физическую силу применять? Я ему много раз говорил, хватит, он не слушал. Сейчас он занимается фермерством под Калугой в деревне. Да, господин Булбоков. Вот так бы всегда. Ликер, сахар, напиток, вообще пит. Что еще будет? Игровые автоматы будут? У вас общий стал? вообще А это считается общий не в курсе прикольно че еще будет игровые автоматы будут Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. мне нужно 105 я с делать ликер сахар напиток это этот считается общепит чем как служба идет Отлично. вы все вытек маска ходит Вроде же отменили. По телевизору все без масок. А что там нет? Что? Куда 105 с материалами дела. Вчера звонили. Я говорю, вот сюда пройдем, Я вам покажу. Я говорю, я вам покажу. Сюда идем. Да я хочу без маски. Никак? Не пропустите. И мимо рамки не пустится. Он не препятствует предложению. Я в него скидаю, я вас ознакомлю. А я вас ознакомлю. С чем? Я говорю, пойдемте, я вас ознакомлюсь. Так вот, так, скажите, почему вы не сюда идете. Вот, я говорю сюда. Вы, вы скажите, спросили, мне, почему? почему я говорю, ознакомлю. вот ознакомлюсь. Вот, ознакомлюсь. Что М -м. вы сюда вы пожалуйста, не видите. Вы не запрещаете знал, вы Не Находите да, сорвало Я не доставлю, я... А? А? Ну выйди там подожди. Не Я вам где? А где, где? Где? где сертификат? Если... Это не очень А, Герасимов. Да, господин Глубоко. Благодарствую. <свят> Вы меня повысили, что ли? Вот так бы всегда. Под принуждением, под вашу ответственность. Откуда, от, откуда такое отношение? Я вообще не понимаю. Вроде в одной стране живем. А? В одном городе. Ну а дверью обязательно было ноги прищемлять. -то. Да? Это она прекрасная, дверь. Я же не сказал, каких найти ногти. Одно дело, когда Кильжанов и пришел, вот, вот, ему, там, набит, да? под, под задницу. За, да. Ты не, не по-человечески ведешься, не по-человечески. Ты, вот, вот. ты самый, смотрю, отчаянный у судебных приставов, да? И загидулин против мужчин беспределят, это одно. Но когда они против женщин пошли, возникает вполне логический вопрос кому вы служите, ребята? В какой родине и какому народу? Израиль. Израиль? Yes, yes. Израиль. И шапочка интересная. Мужчина в черной форме с накрудным загтом 07784 зашел сзади, схватил за плечи. Затем поднял скамейку вместе с тремя женщинами. Интересы? Бодибилдинг. Где? Я это не потерпел. На видео где? Канал Срогутнадзор. Благодарствую. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Присаживайтесь. Что, процедура стандартная? А у вас выборочные, да, ходят в масках, я смотрю? Выборочные в масках-то ходит. А, а другим можно? Другим, говорю, можно без маски? Да? Лена Петровна, не в отпуске? А к ней можно пройти? Нет. Даже поздороваться нельзя. Почему? Я же не гражданин. А чего вы тут так скрепкой скрепили? Вообще ничего не видно. Ну, вот на это. отрывается скрепка. При перелистывании. Здрасте. Знакомые глаза, не помню, где видел. Так, и что? Где писать? Я обычно вот здесь пишу. Можно дай, здесь? Дай, вот здесь пишу, да? Дай, дай. А то в прошлый раз вы мне что-то какие-то... Вот Расписки опорчего это дело уголовная ответственность какая-то подсовывает. Нет, не надо да, ничего. Снижаем, вы да? да. Нежно видео все зафиксировано. Да. Я аккуратно спрошу, вас все сотрудники устраивают? <связать> <М> <связать> меня вот один сотрудник ваш очень как-то это, мне прям к нему претензии чисто по человечески. Как он тебя, тебя странно видят, так не должно быть в отношении женщин, по крайней мере. Был у вас такой загидулин Рустан Тагирович, который трех женщин со скамейкой вместе поднял и скинул их со скамейки. И Кильжанов был, который с мужчинами ничего не смог сделать, переключился на женщин. Кильжанов Омар Разамбетович. Что он спецназ пошел? Служил. Сейчас он занимается фермерством под Калугой в деревне. Ну, я, я ему много раз говорил. Хватит. Он не слушал. Все? Все у все сохранности? Вы определение получили, Да, конечно. Все, вам это не требовалось? Его желательно подшить. Оно ну, подшито. Где? Серьезно? А чем? Как? Невидимыми нитками что ли? Как подшито? Чем подшито? А -а. Вот первая страница, вот вторая. Вот страница. теперь ясно. Это... Этот экземпляр я приготовила вам. Спрашиваю. Вот. вас Почта получили? Получил. Все. Вот теперь все ясно. Молодец. Все хорошо. Спасибо. До свидания. А Герасимова как найти? Здравствуйте. Герасимов же, да? Подскажите, пожалуйста, номер. Что? Снимать меня не надо. А кто вас снимает? Вас никто не снимает. А что вы на меня снимаете? А что вы взялись, что а? а вы снимаете? А вы на меня рацию направили. Рации нет. Нельзя. Имя, отчество, напомните? АП, Да. да. Герасимов, напомните имя отчество АП, да? Андрей Петрович, а номер нагрудного знака напомните, пожалуйста. У меня под бронезащитой. Ну, назовите, пожалуйста. Ну, покажите тогда, пожалуйста. чтобы показать вам нагрудный знак, я должен бронезащиту. А вы можете это, ну, так, это, Вот как вы папку двигаете, вы также можете бронежилет подвинуть. Не можете? Я говорю, не надо меня снимать. Отказываетесь? Почему здесь а? Я вам объясняю, что у меня нагрудный знак находится под бронезащитой, под средством для... Ага. А бронежилет под рацией, да? А игла в Яйцо в утке. Утка в зайцы. Ага. А бронежилет под рацией, да? Может, мне еще пистолет вон снять? Я говорю, снимать не надо уж. А вас никто не снимает. Вы знаете, кого снимает вообще? Вы не понимаете? Отказываетесь, да? Как всей как глаз свой стережет. Благодарствуй. Все, пойдем. А ну, ты что, это, ногу дверью защищаешь? Ну, он меня такой, типа, идите сюда. А я говорю, что значит идите сюда? Я говорю, он такой, вот познакомьтесь. Я говорю, да, ты скажите, идите, я вас ознакомлю. Он тебя прикасался к тебе вообще? Да. Он меня вот сюда звал. Ты Зафиксировал? Я говорю, вы что-то ко мне физическую силу применяете. А что ты мне не сказал? В таких случаях надо сразу говорить. Антон, то снимается со стороны. Ну я же не раз. Запомнил? И он меня сюда вывел, запомнил. Показывает мне. Типа, стойте здесь. Я говорю, а, что это вы решаете, где мне стоять. И поставила ногу дверь, вот так вот при этом, он дверь закрывает. Он, типа, стойте, дверь закрыл, я открываю, скажу. Андрей Петрович. Я вас слушаю. Вы к женщине зачем физическую силу применяли? Физическую силу к женщине никто не применял. Точно? Точно. Ну, тогда не обессудьте, ловите жалобы на себя. Привет Кильжанову и Загидулину. Всего хорошего.